Синь и небо без тучи гроз, солнце без линей, множество рос, радость без моря, жизнь без тревог не обещала. Сказал, не будете знать, тягот скорбей, чтобы вам не стенать все испытания. Вас обойдут раны и боль, заботы. Как не пройдем, обещаю.